Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альта Профиль Создаем тепло и уют вашего дома. Сегодня с вами сделаем отличную самоделку из вот такого вот куска металла. Толщина у него 3 миллиметра. Что получится, давайте посмотрим видео. Поехали! 25 на 45 первый кусок. Второй кусок сделаю 25 и ,1. 1 мм сделаем на спил. Теперь отмечаем кусочек 245 на 60, и теперь кусочек делим пополам. Друзья, за кадром я, в общем, нарезал две полосы 30 мм на 450 мм и две пластины, два куска, 125 на 260 мм. Также на большом куске, который у нас здесь 50 на 50 мм, центр и сделал небольшой прорезь на время, а потом прорежу полностью. Теперь берем наш кусочек, который 450 на 500 Каждого угла отступаю по 20 мм. Делаю пешки, установил гайки предварительно их вот так через болт за чтобы они никуда не убежали сейчас мы их вот так в округу обвалим Сделал прорез и загнул ее под 90 градусов. Ну, чуть меньше 90 градусов. Кадром я все обварил, зачистил, сделал прорез, но не до конца, Оставил примерно по 5 сантиметров. Также аналогично с данной стороны. Теперь нашу крышку ставим наверх. Взял такие вот петельки, прихвачу. Аналогично сделал с каждой стороны, прихватил. Сейчас сделаем разметочку. С, края, с каждого края отступим по 4,5 см по 45 мм. Отступим по 6 сантиметров. Будем делать разметку через каждые 6 сантиметров. И одна у нас потом по центру получится. Мы ее когда отрежем. Уже будем прорезать, сделаем. Сейчас дорезаю в прорези. Сделал аналогичные прорезы с другой стороны. Как изготавливал вот эти боковинки. Просверлил отверстие на 5. Сделал резьбу М6. Теперь беру такой винт, закручиваю его. Обрезаю и обвариваю. И получается вот так вот. Теперь берем, одеваем. И также одеваем вторую Сделал, смотрите, Согнул такой кругляк. Сейчас сделаю два отверстия. Естественно, на первую отверстие. Ставил, одел две гаечки на 10 и обвариваем Ну и, конечно же осталось делать ножки. Ноги я делаю из троповой трубы 15 на 15. Отрезал в размер, отрезал ее 40 см, 400 мм. Далее придет в сварочный аппарат. Ставляю болты на 8, обвариваем И получились вот такие вот 4 ноги. Также наметил и делаю сквозное отверстие. Шагом 5 см. Друзья, вот и получился у нас отличный мобильный мангал, который быстро собирается и также быстро разбирается Который всегда можно взять с собой на рыбалку, на охоту, а также на выездной пикник Единственное, что осталось сделать, это прикупить шампура по размеру и сделать для мангала чехол Но на сегодня я с вами прощаюсь. Всем вам и вашим близким желаю крепкого здоровья, любви и удачи. Пока-пока.